по такой грязи добираться вот, до места всем привет только что видел как туда он ставит птицу пала где у меня сетка стоит сейчас пойдем посмотрим что там несколько зябликов поймались Так, ага. заряночка. Тогда. Вот в нижний карман попалась. А в нижнем, как обычно, что только туда еще не попадет. Ну вот такая зарянка поймалась. Сама влетела без всякой записи. Здесь по кустам лазила. Ну все, лети. И дальше у нас яблочки. Этот очень сильно запутался. Два кармана, еще и всякой грязи. Сейчас распутаем. Надо первым делом грязь убирать вот это все. Иначе она не даст нам нормально распутать. Я всегда сначала нижних выпутаю потому что они больше всего запутываются. Будет еще, если верхнего выпутывать, нижний еще больше запутается. Он будет бояться всякого потому вообще не. Смотрите, какая бороденка здесь получилась. Сейчас поставлю запись черного дрозда, попробую поймать его. Почти свободен такой зяблик. Ну и еще один занятой а, состав. Вот так вот, тоже молодежь. Только что еще улетели птички. Сейчас пойдем посмотрим, кто там. Видишь, опять зяблика. Вот он висит. Здесь много покрасного глазей. этот хороший самит заряночка висит такая вот залезла Вот на таком месте я ловил, но ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Всем пока!